Ладно, привет всем. Мы находимся в Тормалиносе с Толиком. Толик, иди сюда. Мы сейчас э, фейсбучили, перескопили. Да. А Все в прямом где... эфире. Всем привет. А сейчас мы выехали на набережную, чтобы показать вам набережную, э, насколько она тут хороша в Тормолиносе, да? То есть, насколько здесь интересно жить. И квартира Толика находится вот наверху, где буквально. Ну, Где-то здесь. Да, в пяти да. минутах, если спуститься с горы. А вот э, Тормалинос так устроен, что отели, да, вот отели и конечно что говорить находится вот здесь то есть жилой район там но там и цены другие то есть если здесь цена где-то за квадрат 3000 за квадратный метр то наверху она где-то полторы тысячи в два раза пять минут разницы Ну так как мы я работаю с инвесторами поэтому ну, мы ищем то что можно купить подороже о подешевле Ха -ха, оговорочка по фрейду подороже нет, то, что можно купить подешевле, но продать подороже, потому что мы как нормальные люди на этом зарабатываем, как на, как все нормальные люди, которые делают бизнес. Поэтому наша задача, да, инвесторов, учеников школы сделать так, чтобы ваши приобретения, ваши инвестиции были максимально выгодны. И мы сегодня говорили о, говорим о третьем проекте Анатолия, о третьей покупке, о третьей квартире, которую он приобретает под ремонт, делает там этот ремонт и продает. И мы с вами присутствуем при, знаете, при просто историческом событии. Привет. При историческом событии, при открытии нового проекта от Анатолия. Толика иди ко мне. Так, привет. Вот привет, у нас, привет. смотрите, два проекта наших вы уже знаете. Один Толика, с которым он еще судится. И сейчас мы, это еще одна история прикольная. Но Толик у нас кладезь просто информации. Поэтому смотрите, у нас третий проект, да, второй проект, который да, после школы. Ты уж прости что После я все, работы, все равно да. школу в школу пиарю потому что в принципе мы там и познакомились и это очень важно поэтому ребята вам очень круто повезло сегодня у нас третья квартира как обещали у толика есть большой плюс смотрите он чувствует время сейчас у нас март конец марта то есть квартира подписывается послезавтра на нее уже два покупателя до того момента как мы ее... он еще вообще получил ключи то есть он мне сейчас ее показывает по большому скажем блату и нам с вами и у нас, я говорю, у нас правда исторический момент, квартира еще не подписана. Для тех, кто не знает, кто такой Анатолий, Анатолий покупает квартиры под ремонт. То есть он покупает квартиру, делает в ней ремонт и тут же ее перепродает. То есть, всю историю вы можете увидеть на, YouTube, на на в первом ролике в моем, да, в первом, втором. То есть, мы да. все это для вас снимаем. Поэтому у вас есть такая возможность, если вы на YouTube подписаны, вот там и смотрите. Тогда еще перископа не было, поэтому ну, мы вынуждены были все делать хорошо и круто. А теперь за то, что мы делаем, сейчас за то мы делаем сразу и в прямом эфире. Ну что, Толик, пошли. пошли. Пошли. Слушайте, с квартиры, ребят, вообще тут полный. Толик у нас, конечно, разошелся не на шутку. Ну, Идем по... кругом, потому что еще ключей у меня всех нет всех поэтому Идем кругом. По кругу, по кругу, по кругу. Как там подругу, подругу. Что-то такая песня есть какая-то. Так что пока вы думаете вопросы себе, смотрите, вы видели, да, какой вид? То есть вот вы видели вид, мы специально вам его показали. Вот он дом. Вот такая вот такое место для парковки. Парковка с бассейном. Он хороший, Ой. редкостная, конечно, скотина. <смех> Скажи, ругаешься-то на человека, то любит, то ругается, ну ругается, значит любит. Слушай, а ты не узнавал, что это с бассейном тут вот? Бассейн пока пустой я тут вижу. Я буду продавать даже как они мне продавали. Ну в общем, ему Толику вообще без разницы, он ее на продажу покупает. Оп, поэтому. Меня Джорджа спрашивает, типа, ну мы успеем купить квартиру? Я говорю, успеем. Он говорит, а найдем кого-нибудь там с Украины, у кого-то ремонт делать. Вот у меня есть инвестор из Италии, который приезжает буквально вот в апреле месяце. Я вас с ним тоже познакомлю. Итальянец, но говорит на русском языке. Вот приехал, приедет с деньгами сразу купить. Ой, слушай, вот тут в лифте не будет. А какой этаж? Первый. Так, пошли. Какая прикольная маленькая дверца. Сейчас я вам ее покажу. О, Жака, смотрите. Вот такая, вот она. Смотрите, я встаю, она мне по плечи. А вот так, если я гном, я смогу в нее войти. Что-то интересное. Так, подождите, я тут на карачечках. Ну, Все, пошли. Хорошо быть высокой девушкой. Ну так вот. И в принципе, когда Толик как раз подбирал эту квартиру, для моего инвестора важен вид. То есть вид, видите, вот мы, я, мы поднимаемся, вот он вид. Ну, да, видно, что. И как раз э, ита, мой итальянец, он как раз... Ищет квартиру в как раз в этом районе. То есть для него это идеально, но Толи говорит, не буду нифига продавать, у меня уже ее купили, Короче, агентство уже купило. Ну там геморрой, блин. Так, мои хорошие, <клёх> давайте, мы знаете, что сделаем? Я сейчас разверну камеру, и мы будем, я, я вам буду ее показывать, ну как бы от себя. Так, поехали. Зашли. Давай, давай, откроем. Давай ты как хозяин куда-нибудь иди. Нет, ты смотрите, то, что как ты входишь. Ребят, смотрите, подъезд шикарный, да? Ну, хороший, хорошо сделанный подъезд, то есть не убитый. В принципе, то, что мы любим. Ну, хорошо, хорошо подъезд, очень хороший. Сколько квартир? Раз, два, три квартиры на этаже. Ну и пошли. Заходим. Слева. Что захотим, то и сделаем. То есть вот такая маленькая. То ли комнатка, то ли кухонка, то ли то ли не пойми чего. Вот так, вот так вот толик, толик. Это наш толик. Чудо нашей природы. Так, вот моя машинка, машина, привет! Вот вид. Слушай, вид, вот он на море. Видно, да? Вид на море, моя машинка. Море, море, море. Вот здесь непонятно что. Но Термалинусу 150 лет, поэтому будет тут что-то. Вот если вот тут что-то построится, тогда труба. То есть будет вот такая труба. Но здесь, походу, что-то только что снесли, да, не так давно. Ну как, лет сайт назад, потому что вижу я, вот была, была какая-то стена. Сейчас, если здесь ничего не построят, то хорошо. Но вероятность того, что построят, ну, очень высокая. Потому что там я уже вижу, что-то висит. Вот, вот какое-то объявление. Может, это будет продаваться или еще как-то. В общем, как бы вот так. Тут на краткосрочную перспективу может быть. Ну посмотрим. Так, вот это ты будешь это делать, да, Толь? Ну, ну, ты встанься, там у тебя будем снимать. Ой-ой-ой, да? звезда ты моя. Видите, у меня звезды, звезды, звезды кругом. Пошли, дорогой. Этаж не, с... не нижний, то есть он такой высокий, но только есть вот этот талант выбирать. Стены красные. Ой, эти двери красные. Интересно, что здесь было раньше. Ну, потолок. А, как ты любишь, да, это как ты любишь а, тип... Антик. антик. Такой, а ты будешь его выпрямлять или ребята, обратите внимание, давайте тогда мы поподробнее посмотрим, что здесь вот этот вот антик, так называемый. Антик это вот более менее Это здесь уже лесен ремонтировано. Ну, подожди, в камеру мне покажи, тебя быстрее, не успеваю. Вот она. здесь уже отходит сырость. Видите, убирается. Здесь это все уже было когда-то ремонтировано. Все надо будет убирать, вытягивать. Тут розетки на розетки не похожи. Первая квартира, вот третья квартира здесь в Испании, которая требует 100%. Здесь от потолков до пола все будет делаться, здесь нет ни ни одного угла, который можно сэкономить, скажем так, и просто покрасить. Про халявить. да. Здесь, здесь это степень любительства у него, конечно, хорошая. Ну, пошли дальше. Ну, это вот одна такая небольшая часть. А что ну, здесь, здесь будет? Здесь спальня будет, потому что спальня. здесь кровать вписывается хорошо, большой шкаф вписывается, э, купе, и по планировке как бы окна поменяются, поменяются будут с железями, э, хочу солнце, хочу тень. Uh -huh. вот. Хочу, скромно, уютно, хочу, хочу, хочу, хочу. Туда пошли в ту, за дверь закрывай. Так, дверь закрываем. Так, наверное, будет зало, так, а Налево здесь. будет зал, а мы сейчас прямо пойдем в кухню, да? Прямо, здесь... Даже есть маленький коридорчик. Санузел. Санузел. А, кстати, поздравляйте, а ты перешел на односпальники, да, А, нет, вторая уже односпальник. Это Но первая здесь была. Это кухня индипитен. Да, здесь отдельная кухня, да. И он. Он он. А тут есть свет, нету, да? Нет, нет, нет, здесь вот, видишь, нет. Вот видишь, что ли, как умные люди отключают свет. <laughs> Поэтому им счета не приходят через полгода. Ну, она здесь функционирует. Он, он? Да, несколько лет не функционирует. Наши лапки. А без разницы, если бы они не отключили, им бы сейчас за свет пришел бы, ну то есть АМДС сама же нет, без разницы. Я объясню, о чем мы говорим, но попозже. Так, кухню будешь выносить, да, все полностью? Кухня все полностью здесь, сто процентов все будет убираться, меняться и будет. Все это, а бак тоже будет сниматься, будет новый и другое место. ребят обратите внимание, какая классная перспектива, везде окна, на кухне окно, вот она маленькая, да, небольшая. Я только вот не вижу, куда же сюда воткнуть холодильник можно. Нет, холодильник будет, холодильник будет здесь с микроволновкой. А, с, а ты с, сделаешь это. Пусть а... окна но это не проблема. Угу. Холодильник сюда, столешница будет хороших размеров, будет плита хорошая электрическая. Будет здесь. Видишь, снимать плохо, потому что свет бьет mm -hmm. в этом, поэтому не могу тебя снимать. Мебель будет опять на заказ, уже mm -hmm. постоянно у меня есть изготовить так что видите, третий проект и уже, да, есть уже на, наработке, уже есть уже попроще. Попроще, попроще, потому что уже и, и динамика, по крайней мере, больше млада. Аккумента, потому что планировка отличается от тех, что я раньше, но и полноценная квартира. Да, тут, кстати, не, я думала, что здесь это, я думала, в окно здесь будет какого, э, ну, козырек, а здесь нет, здесь вот проход, здесь, ну, то, чтобы не перепрыгнули эти воры. Я ж за это без. Бесп... А это уже не наш балкон. Наш. А это наш балкон. Ну тут вот близко, конечно, если что. Ну ладно. За это я вообще не переживаю, что-то убирается. Вот Джордж любит такие вещи, он просто от них тащится. Я просто буду здесь как не защищайся, Кому надо завезет, а я все равно сорвусь, потому что. Ты что, я тебя буду снимать, ты хоть в камеру меня. Иди что сюда, потому это? что там на окно ну, не надо. Квартира делается под продажу, каждый хозяин по-своему хозяин, поэтому я исхожу из той, ну, той, той точки зрения, что мое дело сделать ее её... хорошо. в студии в вот, там она меня научила, я выдерживался так, что и дорогой, и даже этот журнал истории дорогой» покупал. Ну а это надо? На это люди как-то не особо смотрят, их поставят эту идею и все, и все довольны. Есть школя, ну Смотри, теперь у нас есть новый преподаватель в моей школе. О, поэтому здесь ответы, вообще не смысл, потому что это все было свежо и ну, чисто, и хорошо. Ты а магазина, быть, Тебе сердечки стоят А кто ставит сердечки? Вы чувствуете, что мы столиком какое-то время не виделись? Ты мой хороший одно сердечко выскочило из груди прямо, прямо в и Сразу надо раз, два, три, пять, шесть. спасибо, спасибо фиолетовый. Не знаю, кто это. в общем, какая-то вот такая история, ребят. Ой, ну везде свет, везде свет. Вы знаете, даже снять невозможно. Ладно, Толик, стой у двери, я тебя сейчас так возьму. А то везде свет, свет. Иди на красный фон, будешь у нас с, под, с подтекстом стоять на красной двери. Вот чем думают люди, когда красят двери в красный свет, а в персиковый красят эти стены, интересно. Так, в столике мы еще увидимся, то есть мы сейчас куда-нибудь сядем кофе попить и еще по для вас, а пока выключаемся, хорошо? Или по Фейсбучим, скорее всего на Фейсбук пойдем, потому что что-то Перископ у нас это тихий. Все, люблю вас, спасибо, что вы с нами, смотрите нас, э, ну, в запи запись будет.